за 7-17 годы, То есть фильмы, вышедшие с седьмого по семнадцатый год, попали в нашу базу. Эта база сейчас выглядит вот так. Переменные. И сами фильмы. Мы хотим решить такую задачу. Какие переменные влияют на популярность фильма? Среди переменных возьмем количество лицензий критиков, рейтинги критиков, количество номинаций этого фильма на различные награды и количество действительно полученных наград. А также возьмем переменную год выпуска, потому что Скорее всего, фильмы, вышедшие пораньше, имели возможность получить побольше оценок и, соответственно, побольше просмотров, чем те фильмы, которые вышли попозже. Итак, моя содержательная гипотеза состоит в том, что на популярность фильма влияет рейтинг, поставленный критиками. Количество рецензий, написанных критиками, количество номинаций, на которые этот фильм был подан, и количество наград, которые он получил. И когда потенциальный зритель заходит на сайт и думает, что бы ему посмотреть, он выбирает, ориентируясь на эти характеристики фильма. И именно так, гипотетически, они и увеличивают популярность фильма. Теперь надо выбрать метод, которым решим поставленную задачу. Чтобы выбрать метод, нужно описать переменные, которые участвуют в анализе. То есть переменные vote, metascore, true nominations, wins и year. Сначала надо определить тип шкалы каждой из этих переменных. Начнем с зависимой переменной. Она не имеет специальных кодов. Числа, которые здесь стоят, означают то, что они означают. То есть, сколько человек поставили свою оценку тому или иному фильму. Переменный год – то же самое. Год он и есть год. И все остальные переменные, которые будут участвовать в анализе, они тоже не имеют кодов, соответственно, не имеют расшифровок. Остается понять, какие свойства заложены в этих переменных. Можем ли мы их считать номинальными, порядковыми или интервальными, тире, Количественными. Все эти переменные имеют единицы измерения. Переменная vote ⁇ это количество людей, поставивших оценку. Переменная wins ⁇ количество наград. Nominations ⁇ количество номинаций. Нам критрю, то есть количество рецензий. Это тоже абсолютно объективный показатель Количество рецензий. Может быть несколько менее объективный показатель это метаскор, то есть пользовательства, то есть рейтинг критиков он изменяется от единицы до 100. Получается он измеряется в баллах. Баллов очень много. То есть количество градаций у этой переменной очень большое. Гораздо больше 6. Поэтому тоже можно считать эту переменную интервальной или количественной. Таким образом, все переменные, которые мы планируем анализировать, относятся к количественному типу. Теперь надо посмотреть на распределение этих переменных, потому что разные методы анализа имеют ограничения с точки зрения распределения переменных, которые участвуют в анализе. Начнем с зависимой переменной. Можно правой кнопкой мыши, но мы хотим подробную описательную статистику, поэтому Analyze Descriptive Statistics, поскольку переменная количественная, поэтому выбираем Explore. В Plots я выбираю график Stem and Live и выбираю Гистограмму можно сразу поместить в верхнее правое окно все переменные, которые будут анализироваться. Результат будет не совсем такой, как если бы помещать эти переменные по одной. Разница обусловлена тем, что когда мы помещаем несколько переменных, из анализа исключается Любой фильм, у которого по этим переменам хотя бы один пропуск. Следовательно, когда несколько переменных, будет исключено больше фильмов, чем если рассматривать переменные по одной. Но поскольку в дальнейшем все эти переменные одновременно будут участвовать в анализе, поэтому разумно и здесь их тоже «Рассмотреть вместе».